Здравствуйте! С вами Александр. Сейчас я проеду по улице Горького, на улицу Зеленую. Подписчик очень просил показать ему улицу Зеленую, особенно, особенно дворы. Я не знаю, зачем ему нужно, но очень уж просил. А поскольку смысла нет особого ехать показывать одну улицу, я решил катиться по улице Горького улица Горького начинается от центрального рынка В основном дома советские, есть немного немецких и несколько новостроек. Справа такой неплохой дом, недавно построили пару лет назад. Слева красивое немецкое здание, Кенигсберг, конечно, красивый город был, если бы все такие дома остались, то, наверное, бы туриста было в городе очень много. Вот эти слева тоже дома немецкие. Металлическая крыша им как-то не идет. Была бы черепица, было бы красивее. советские дома 12-этажные, 9-10 этажные, а дальше по улице уже новая застройка идет, вот это пересечение с улицы Зеленой, я на кругу развернусь и поеду обратно и заеду на улицу Зеленая. маркет виктория справа вот справа это район сельма а я возвращаюсь улице зеленая Нравятся мои обзоры города. Не переживайте, скоро закончатся основные районные и улицы. И я начну снимать что-нибудь более интересное, рассказывать о городе, там, о переезде, стоит ли переезжать в наш город, о ценах. Просто хочу показать о районах, потому что такой информации немного. И если человек хочет приехать и выбрать район, он ее просто нигде не может взять. А так, посмотрев все эти видео или какую-то часть, можно сделать вывод о Ленинграде и выбрать место жительства. То есть я считаю, что эти видео полезны, и видя глубину просмотра, насколько их смотрят, времени, сами ролики, то есть видно, что людям это интересно. Вроде бы какая-то ерунда, Человек смотрит практически полностью ролик, особенно из Казахстана, кто... Меня видно, кто откуда, Никто ну, откуда, а если смотрят люди по процентам, сколько процентов из России, сколько там из каких-то других стран, вот очень много из Казахстана, и вот э, они очень хорошо смотрят ролики. А местным, ну, конечно, местным это не интересно по катушке. Просто объясняю, чтобы особо не ругались в комментариях, зачем я вот такое показываю. Это скоро кончатся, эти показы, и дальше будет уже другое. Так, я не знаю, что было интересно человеку на улице зеленой. ее показал. Все, на этом я закончу, уже и так он слишком растянутый получился этот ролик. Всем пока, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не нравится, пишите комментарии. С вами был Александр.